Все сказанное на канале является личной фантазией автора и не имеет отношения к реальности. Число 76 и дальше спич, почему я считаю, что люди отсутствуют на планете Земля. У меня срывало съемку, я сейчас не знаю, как запишет, три ролика, три ролика. Осталось такое ощущение незавершенного дела, и я все-таки решила еще раз переснять. Почему я считаю, что люди отсутствуют на планете Земля? Когда это было обнаружено в гематрии Земли, это выглядело пока что как шутка. Ну и мало ли там просто гематрия. Ну шутка, ну гематрия. а Дальше э, есть версия о том, что Сейчас к версии, потом к версии, пока что еще после. Число человеческое 666 означает в словаре Стронга отсутствие. Отсутствие. А что словарь Стронга такой уж важный словарь, неужели стоит так ориентироваться? И скажу честно, очень увлекает играть в словарь Стронга. И проверять числа, это действительно очень интересно, но такое число в таком словаре не может быть нечаянным. И оно означает отсутствие. А вот теперь к версии о том, что если бы на планете Земля действительно происходил настоящий трэш, действительно, то космос давным-давно отреагировал бы, потому что это все один организм, одна система. Уже давно была бы реакция, все бы исправили. Но между небом и землей было создано пространство, в котором мы сейчас и находимся. Вот эта версия мне очень-очень нравится, ввиду вот этих находок. Канал каждый раз не знает, в какие его вот дороги повернет, что еще будет обнаружено. Но людей на планете Земля действительно минимум формально нет. Но мы же есть, и есть же вот эти вот слои Земли. Кстати, посмотрите, как отвечают скептики на эти темы. Есть люди, которых которым бесполезно показать, допустим, глиняные засыпы. А в Париже там этажей 7, наверное, бесполезно показывать они говорят не вижу вот это тот статус когда надо объявить положение называется разговоры закончились когда перед носом показывают люди не видят, надо сказать разговоры закончились а вот тут никто и не готов да, так куда я тему повела а что же делать с физическим грунтом, в котором остаются эти свидетельства и наше тело и так далее может быть, тут я уже включаю фантазию, сухо-философия, может быть, это как раз отсутствие прежней психики и ориентиры x, y, z, ориентиры, которыми нас взломали. Возможно, это все из области психики. И наша психика не обращается ни к небу, ни к земле. И таким образом мы как бы отсутствуем такая моя версия сейчас я сухо придумала чтобы вписать в остальное но не может быть в словаре стронга число 666 нечаянным словом и как совпадает с гематрией и вот она версия о том что между небом и землей есть слой в котором мы и живем Теперь про 76, которое не стоит путать 77, число прощения в христианстве и в гематрии Марса оно присутствует. Не стоит путать 73, это Сатурн, и любимое число Шалдана Купера, а также расстояние до э, звезды эталона. В созвездии Лебедя есть звезда Эталон, по которой меряют светимость других звезд. Не стоит путать это число и 78 число хромосому собак. Не стоит путать 72 число Дота Атланта. Именно 76 это, как я его назвала, два кота, а в словаре Стронга Адаму. Красиво получилось, да? Это число, дело в том, что найдено и друг, другим каналом, на который меня часто ссылают, и я его с удовольствием смотрю. 76 обнаружено не только мной, я его нашла в связи со звезем Тельца, с Гематрией и спутником Европы. Шутку я назвала его «Два кота», как двойное число хромосом у кота и кошки. После оказалось, что это число Адама. Два кота и Адам, как ни удивительно, но мы это найдем в мультфильмах. Советский мультик «Фантодром». Его просто так снимали или это делали посвященные? Судите сами по картинкам, которые он там Показывает. Я не знаю, я находила этот момент через картинки. Это не из линии мультика. Линия мультика была показана в низком качестве, поэтому вот так. В этом мультике два вида кошачьих. Допустим, показалось. Допустим, просто советский мультик. но Два вида кошачьих и что? Но в сериале «Доктор Кто», на который я очень опираюсь, очень-очень опираюсь я на этот сериал. Там есть серия, кажется, начало третьего сезона, где два вида кошачьих. Кстати, сюжет этой серии бомбический, это шикарный сюжет. И там два вида тоже кошек. Одни кошки совместимы с людьми. Это пара. У них совершенно разные роли в этой истории. Одни попали, как бы они, одни остались вместе с людьми в этой западне в ожидании спасения, а другие были как бы у руля этих событий. И тут тоже два вида кошачьих. По поводу мультика из СССР. Тут интересный момент, что я искала символику красный, синий, желтый и нахожу ее именно у этого котенка космического. Именно у него в клипах эта символика используется. Этот же котенок изображает многоголового зверя. А многоголовый зверь в апокалипсисе имеет две кошачьих и одну медвежью символику. Вторая кошка, с которой подружился персонаж, у нее вместо лап как бы такие щупальцы. да? На что это намек? Сперва два кота и Адам казалось шуткой, но вот два примера, оба шифрованными выглядят, оба выглядят такими, которые снимали посвященные. И тут по два кота действительно или канал находит совершенно сокровенные, сокровенные тайны, или я просто балуюсь. Вполне допускаю второе, но знаете, для того, чтобы видеть, надо смотреть. Обратите внимание, как падает количество просмотров. Тут есть фактор, конечно, фактор. Как, как только переходишь в математику, тут да, усыхание идет зрителей, и все равно... И все равно никто больше не расшифровывает э, эти послания так. Никто не объясняет истории богов и их особо не видят, Кроме, вот заметьте, интуитивные люди это не видят. А э, те, кто идут по пути ума, они действительно находят вот эту египетскую тему. Находят. И один исследователь нашел нитку от, чис... от музыки к числам, от чисел к таблице Менделеева, оттуда к христианству, оттуда в Египет, а оттуда к советским статуям. Вот такая линия. И все находят одни и те же ответы. Вот Если бы эти исследователи тоже разбирали клипы, они бы нашли бы вот эти сюжеты тоже. Чем больше канал находит реальных символов и политического устройства, вот этого всего, что с нами происходит, тем ниже падают просмотры. Обратите на это внимание. Но даже если их подтирают или никто не смотрит, продолжайте заходить сюда, потому что вы единственные действительно в курсе, как расшифровывать фильма-клипы. И мы это делаем, кстати, вместе. Сейчас мне накидали еще посланий, и мы это делаем вместе, это командная работа, и это логика, это ну, не перерубить. Надеюсь, этот текст записался, и кто не подписался, подписывайтесь. Эти темы как-то вот тяжело они выплывают вверх. Ставьте лайк, и до новых встреч.